есть немножко лирики добавить в этот вечер, поскольку драматизма было уже много. Когда все и конца твердеет, So yeah. Свет тихий, чувства пролей, Темни с ума. Шире шаги, веселее взгляд, Один на небо прокладывай свой маршрут, Исканя паладин. выгольная ушко ведет, Арядный нить так и горя. горят, Ищи, найдя, будь готов сменить, бедрила на коря. Церковные свечи Союз живой водой По молодого. Это любить не с ней говорят В первую очередь мне, а во вторую части всем нам. А в чем смысл любой человеческой деятельности и этого концерта, и нашей жизни. И как бы наша жизнь не проходила, все равно придем мы к одному и тому же, наверное. Ну, точнее, кто, каждый придет к тому, к чему придет. Но тем не менее, все те ценности, к которым мы стремимся на протяжении жизни, тогда будет уже не столь важны. Осталось весло, но живой, И долго на свете томилась она, Желанием чудным полна, И звуков небес заменить не могли Ей скушные песни зимы. Олегу и всем нам в принципе одинаково всего хорошего потому что кто-то страдает больше, кто-то страдает меньше все равно все люди в этом мире страдают до единого вот. хочется пожелать чтобы если невозможно эти страдания устранить или уменьшить чтобы хотя бы они имели смысл какой-то для всех нас спасибо по философии что, что уже защитил? Это обязательно отвечать сейчас на этот вопрос? Да, да, да. да. Пока я тут просто хочу одну сейчас свершить. Ну, расскажи. Ну, у нас был, был у меня такой грех в юности. Да, в 2011 году я защитил диссертацию кандидатскую по философским наукам. Вот Просто я к тому, что это не просто так слова кандидата философских наук. Слова кандидата философских наук, как здесь прозвучали, да, Кирилл Мурашев. А, сейчас меня... Дело в том, что я договорился с Людмилом Константиновым, что мы с ней созвонимся. У меня тут с телефоном нет некая беда, как всегда, поскольку техника теперь, со мной иногда, иногда не дружит. Нет, но он просто уже утомился, я еще не фотографировал. Хочешь сказать, что сейчас перерыв или что? Сейчас я просто вот... Все, Прыгаю всем оставаться на своих местах. Нет, сейчас мы просто скоро отправится. На самом деле, сейчас мы должны все передать, если дозвонюсь, все должны передать привет. Поскольку у нас нет видеосвязи, но сейчас мы уже отстали Сейчас есть современные. Здравствуйте, Людмила Константиновна. Вот мы с концертом. Сейчас я вас подключу, может, вы говорите. Может, мы у вас услышимся тут. Собравшиеся. Говорите. Сейчас, момент, момент, подождите, подождите, сейчас я попробую подключить. Громко, как где? Конечно, громко, сверху. Я проще, сейчас. Вот, все, все, все. А, есть. Сейчас, алло. во Вот, все. Все, говорите, мы вас слушаем. Ай, сейчас. Один момент. Там на динамик просто нажми. Там справа будет динамик. Я просто сбросил еще. Еще Друзья, это важный момент. Ждите. Да, сейчас. Алло. Сейчас. Один момент. На динамик, да? Да, да, вот справа. Ага. Все, все. Говори. Сейчас. А, Дмитрий Константин, да, сейчас просто тут, вот, сейчас слышим. Я тут просто нажал на то. Говорите, вот, мы тут вас слышим. Олег, привет, мы тебя слышим. Хорошо, спасибо. Здравствуйте, Гибер, как все ребята, слушатели? Все привет. Пошмите, Мы нашли. да да Мы еще пришли, у нас есть немножко, так что... Будут живые книжки. Спасибо вам, ребята, всем огромное за О, поддержку. Но ну, мама уже говорила, что это очень, очень, очень важно, значимо. Вот эта поддержка, любая поддержка. Любая. Словом, делом, ну, сайт понимаете, ничем. Это очень расслабленно, это шаги вперед, небольшие шаги вперед, к какому-то, ну, скажем в моем здоровье непосредственно, и, а если будет вздвиг в моем здоровье, то и мама еще, как говорится, укрепится, и дай Бог вам всем всем всего всего всего И вот сейчас слушал самой Алисы, там в песне такие слова были, но и вместе крест и рок. Спасибо вам огромное, спасибо. Большую роль принимает в этом движении «Нашка», фотографирует и помогает им, и тоже мы всем благодарим, Слово, слово. Бог. Отцу Николаю поклон! да, а можешь, Данилка, Константин? Тут говорят, что, может быть, вы можете прочесть что-то, но ну, там, что-то растишь он чуть-чуть. Да, да, да, Вам от всех привет. Да, у нас сейчас будет вы перерыв в Ага. Так что мы... Да-да-да, да. да, да, да. да. Сказать, что... а -а -а. Олег вот этот блок написал более 30 текстов. Там... А -а -а. В общем, они... они ждут, кто напишет на них музыку. В общем-то, Олег остался равно музыкант, и вот сейчас он там среди вас с гитарой, а я сижу в зале и любуюсь на вас, молодых, красивых, поющих, поэтому дай вам Бог успех и здоровья. Я сейчас хочу прочитать одну из его песен, песня о жизни называется «Моя душа, который год, кто только плачет, то поет, и нет покоя ей митерной». Похожим днем и ночью снежной. Моя мечта летит по свету. Разбившись вновь уходит в лету. Есть естественно, в жизни не суразной, такой пустой, однообразной. Мои слова шаги крутом, по не медовым сотом. Они порой так мало значат, но будет так, а не иначе. Мои друзья меня спасают, когда я тихо урожаю. Они мне в жизни столько дали, что я вернуть смогу едва ли. Мои глаза глядят в просторы, сквозь занавески и сквозь шторы. Они больны и мрезоруги. И закрываю, слышу звуки. Моя любовь – путь бесконечный, а поле звезд длиннее, чем млечный. И не кончается дорога из этих мест до царства звука». Да, спасибо. Но ну, мы сейчас продолжим после небольшого прерыва. Все, всего доброго вам. Держитесь, мы с вами. Да. Все, большое, все. Да, все. Да, да, хорошо. Спасибо Олегу, кстати, за песни. Сегодня уже много поразуличили. Вот, а что их уже поем? Да. да, да, мы все записываем и сейчас еще, еще, еще поиграем. Все, всего всего доброго. Да, до свидания. Все, всем спасибо но концерт продолжается сейчас у нас небольшой перерыв настраиваем сердный крест вот. раз два три ну извините да с, с техникой иногда бывают проблемы вот но важно что это вот не просто мы пуста туда играем это живые люди которым это важно действительно и действительно Талек, он музыкант остается и для него это очень важно для мамы вот. но я думаю что для нас это тоже важно вот То, что наш, наше творчество вот, Кого-то поддерживает вот реально, не только так, не физически. А, давайте чуть-чуть отдохнем. Ну, у нас сегодня чай пить, опять у нас сегодня такое самообслуживание. Кто устал, там вот все что-то есть. Вот. Также там есть книги на, на столике Олега, собственно говоря, которые мы сегодня презентуем. У кого нету, можно взять в подарок, можно взять, если есть, кому-то подарить, потому что ну, для них важно, чтобы это... Для, для, для людей доходили это, эти тексты. Вот, они хорошие от души. Может быть, не супер там литературно профессионально, но вот, э, все равно это вот сегодня уже прозвучали эти, эти стихи. Вот, и я думаю, что для кого-то они тоже важны и нужны. Перерыв небольшой. И у нас еще Николай Подорольский Северный крест. Я надеюсь, что еще барышня дает. Вот Олеся Концевенко должна доехать. Ну, было надеюсь. Дайте, помогу. А это лучше в коробочке, а, в коробочке. Я лучше вижу. взять книжку в подарок, кому-то это... подарить. Спасибо большое. Где коробочка? Она там, а -а -а. возле книжки. А книжек больше не осталось? А? Книжек а больше не осталось. А вот там есть, ну, хотите вот эту, да. на столике? Да. сказала, что уезжает. Забирайте. Забирайте. Ну, вот там, на столике, я думаю, да, у нас сегодня.